Добрый день! Приветствую вас на канале FoodAtlas, техника для вкусной еды. Сегодня в выпуске мы рассмотрим работу машины для изготовления тестовых кружков GPG-50. Машина для изготовления тестовых кружков GPG-50 предназначена для эксплуатации на предприятиях общественного питания в кафе и ресторанах. Используется для изготовления тестовых кружков, а в дальнейшем для ручной долепки вареников, пельменей, чебуреков и подобных полуфабрикатов с разнообразными начинками. Аппараты серии GPG-50 поставляются с матрицами диаметрами 50, 60, 70, 80 и 110 мм. Производительность аппарата 50 штук в минуту. При выборе аппарата заранее определите размер полуфабриката, который вы хотите получать, так как матрицы являются труднозаменяемыми. Рассмотрим основные комплектующие аппарата GPG-50 с матрицей на 80 мм. Панель управления, состоящая из кнопки экстренной остановки, кнопки включения и выключения аппарата, а также кнопки ворошителя муки для подсыпки. Подающий тесто-конвейер, тестоприемник, смотровое окно, винты регулировки толщины теста, платок с ворошителем для подачи муки, конвейерная лента для готовых изделий перед началом работы необходимо осуществить ввод оборудования в эксплуатацию и ознакомиться с паспортом и руководством по эксплуатации аппарат готов к эксплуатации давайте приступим к работе сырье для работы подготовил э, колбаски из крутого теста э, работать буду без мощной подсыпки так как у нас нет задач произвести много изделий но ну и <coughs> разделять их на отдельные составляющие нам тоже в принципе особой необходимости нет итак начнем просто загружаем колбаску, конечно, предварительно я уже его отрегулировал, подобрал толщину теста, прижал матрицу, чтобы на выходе у нас уже получались готовые изделия. Вот, получается, соответственно, тестовые кружки диаметром 80 миллиметров. Итак, мы закончили работу на оборудовании. Основные трудности, которые у вас могут возникать во время работы, чаще всего связаны всего лишь с двумя вещами. Первое – это рецептура теста, то есть тесто должно быть крутое и эластичное, потому что происходит банальная раскатка теста – первичная и вторичное. И то есть, если тесто у вас будет недостаточно тугое, то оно будет на изломе покрываться такими трещинами. Второе – это скорость подачи теста. Скорость подачи теста можно регулировать двумя путями. Первое – это вот регулируя размер самой подаваемой тестовой заготовки. А второе – это регулируя, регулируя толщину теста после первичной раскатки. То есть, как, например, понять, что скорость подачи теста оптимальная? Что изделия у вас выходят в правильные круглые формы, а не эллипсообразные. Если же изделия у вас выходят, так скажем, откусанные, то тогда скорость подачи теста у вас небольшая. Также можно и визуально смотреть, что тесто у вас не должно складываться в гармошку перед формующей матрицей и нижним барабаном. Тогда скорость подачи у вас будет оптимальная, и изделия всегда будет выходить правильной формы. Также не забывайте использовать и мучную подсыпку. То есть понятно, что если у нас в бункере нет муки, то все изделия у нас будут слепаться и превращаться в один пласт теста. А также мучную подсыпку можно использовать и на тестовой заготовке во время подачи сырья в бункер. А если у вас изделия выходят э, недорезанные, то есть выходит недорезанный пласт теста, либо не до конца отрезанный тестовый кружок, это значит, что вам нужно прижать отрезную матрицу к барабану. Делается это при открывании крышки задней панели. Задавайте ваш вопрос в комментариях, с удовольствием на них ответим. Готовьте миссис Фудатлас, до новых встреч!